доброго времени суток я Игорь Черноусов приветствую вас на пятом уроке тренинга эффективное продвижение в google plus сегодня я расскажу вам о скрипте который в автоматическом режиме после абсолютно несложной настройки начинает массово размещать ваши объявления в сообществах google plus я дам несколько рекомендаций по использованию этого скрипта и расскажу подробно как он работает В заключение мы подведем такой итог первой части тренинга эффективное продвижение в Google Плюс. Итак, друзья, если даже ваши рекламные тексты написаны почти как у Вика Орлова у мастера канцельери то есть если они настолько же эффективны если вы смогли точно описать портрет своей целевой аудитории и размещаете посты именно там где эта целевая аудитория тусуется все равно этого будет мало для того чтобы ваше объявление выставить потому что необходимо сделать массовое размещение ваших объявлений чтобы по максимуму охватить нужную вам целевую аудиторию тогда эффект от вашего объявления будет максимальным. разместив даже хорошее объявление в 3 4 ну там 10 15 групп а ждать какого-то мега выхлопа это бессмысленно практически конечно размещать посты в группах можно руками для браузера google есть плагин который позволяет запоминать те сообщества куда вы размещали объявления потом их быстро открывать но все равно приходится размещать посты руками тратить на это достаточно много времени и выполнять абсолютно неинтересную такую рутинную работу я считаю что все что однообразная рутина необходимо поручать программам роботам то есть каким-то средствам автоматизации которые без вашего участия выполняют вот эту вот рутинную работу вот сейчас я вам показываю как работает скрипт для одноклассников я записываю ролик а он ходит лайкает комментирует целевую аудиторию которую я отобрал в социальной сети в одноклассник но любой инструмент можно использовать как в добро и так во благо есть, если вы никогда раньше не использовали никаких средств автоматизации то вот дорвавшись до такой якобы халявы вы можете вместо положительного эффекта получить нулевой или даже отрицательный эффект если вы никогда не пользовались пожалуйста запомните два очень важных момента во первых нельзя сразу же стартовать с большого количества объявлений. Для молодого аккаунта, а все технические аккаунты, с которых размещается объявление в том же самом google Plus. они создаются относительно недавно и массовый выброс объявлений с этих аккаунтов делать нельзя это однозначно приведет к бану вашего аккаунта я вам рекомендую начать с 5, но максимум 10 сообщений с одного аккаунта вот с такой цифры начинаете и постепенно развивайте смотрите как будет реагировать google Plus на ваши действия второе о чем нужно помнить скрипт о котором я сегодня буду рассказывать позволяет работать с нескольких аккаунтов то есть вы можете в скрипт зарядить 10 аккаунтов он будет по очереди в них входить и размещать с каждого аккаунта, ну, например, по 5 ваших объявлений. Ну, что мы в результате получим? 10 аккаунтов с каждого аккаунта по 5 объявлений. В результате вы размещаете 50 объявлений. В принципе, вот это уже более-менее нормальная цифра. Но все эти объявления идут с одного IP-адреса. Вот такая чрезмерная активность с одного IP может привести к тому, что ваш IP-адрес вашего компьютера попадет в спам-фильтры Google ⁇ и тогда уже ничего хорошего с этого IP-адреса вы сделать не можете. Если вы делаете массовые рассылки, вам необходимо прятать свой IP. Можно использовать прокси, можно использовать VPN как? использовать прокси, где их брать, как настраивать, как работать с VPN доступом этому будет посвящен отдельный урок там я весь свой практический опыт расскажу, покажу как сделать так, чтобы ваш IP никаким образом, ваш реальный IP никаким образом не попал в спам-фильтры Google+. Пожалуйста, вот о двух этих вещах Помните, не гусарим сразу, то есть не выкидываем сразу много объявлений с аккаунтов и однозначно прячем свой реальный API, маскируем. Итак, друзья, как же работает скрипт? Я сейчас остановлю скрипт по одноклассникам и войду в свой аккаунт Google+. Итак, какие несомненные плюсы у этого скрипта? Первый плюс – этот скрипт универсальный. Он может размещать публикации в любое открытое сообщество Google+. В настройках скрипта вы указываете ключевой запрос, по которому скрипт будет отбирать сообщества для размещения в них публикаций. Ну, например, я сейчас хочу рекламировать свой ролик по вайберу, тренинг по вайберу, который я относительно недавно записал. И меня интересуют сообщества, которые связаны с вайбером. В настройках скрипта я пишу ключевой запрос вайбер и указываю, какой ролик я хочу размещать в сообществах связанных с вайбером конечно желательно вначале посмотреть что отвечает вам google плюс на этот запрос какие сообщества будут выдаваться по этому запросу подходят ли они по вашей тематике вайбер вот Знакомство Viber, Viber, WhatsApp, то есть все, что мне нужно. Вот в эти сообщества скрипт и будет размещать ссылку на мой ролик. Он будет открывать сообщество в отдельной вкладке. Скрипт будет автоматически к нему присоединяться, то есть вступать в это сообщество. Затем он будет обновлять страничку, вот присоединиться, обновить страничку, для того, чтобы появилась возможность написать пост и будет размещать ссылку на рекламируемый ролик. Затем он будет закрывать эту вкладочку, переходить в следующее сообщество и в зависимости от тех настроек, которые вы указали в скрипте, будет размещать в нужное количество сообществ ваш пост. Это конечно очень удобно, потому что вы этот скрипт можете использовать для рекламы чего угодно. То есть требуется только подобрать ключевой запрос и прописать, что будет размещаться по этому ключевому запросу в соответствующем сообществе. Таких запросов может быть несколько. Все зависит от того, какое число аккаунтов вы используете при работе со скриптом. Вторым несомненным плюсом скрипта является то, что он работает не с одного, а с нескольких аккаунтов. Он размещает сообщения с одного аккаунта, затем выходит из этого аккаунта, авторизируется в следующем аккаунте и продолжает свою работу. Какое количество аккаунтов вы подключаете, это лично ваше дело. Я использую ну, не больше 4-5 аккаунтов с одного IP-адреса, чтобы мои сообщения не попадали в спам. Вот благодаря тому, что подключаются сразу несколько аккаунтов, Получается вариант именно нормальной чистой автоматизации. Конечно, как любой скрипт на макросе этот скрипт периодически подключивает, но в январе 2016 года автор-разработчик по моей просьбе его подправил. Мы его вместе протестировали. И сейчас он работает достаточно стабильно для скрипта iMacrosa. Конечно, если вы выполните тонкую настройку этого скрипта. Как правильно настроить, детально как установить скрипт, где что нажать, какие настройки для скрипта необходимо сделать. Все это я расскажу в отдельном видео. Но это видео, как и сам скрипт, будет доступен только для тех, кто покупает полную версию этого курса, эффективное продвижение в Google ⁇ то есть платную версию этого этого тренинга также в платной версии тренинга вы получаете доступ к видеоролику в котором я рассказываю как правильно настроить прокси потому что без прокси массовое размещение вообще сейчас невозможно и расскажу как работать с VPN доступ. на этом бесплатная часть тренинга эффективное продвижение google плюс закончена я приглашаю вас на свои бесплатные вебинары который я провожу каждый четверг 20 часов. Если у вас будут какие-то вопросы по трафику, вы их можете задать. Я в прямом эфире буду отвечать на все вопросы, которые у вас возникнут. Большое спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если у вас возникнут вопросы, пишите их в комментарии в данном видео. Ссылку на платный продукт эффективного продвижения Google+, Plus вы также найдете в описании этого видео. Всем спасибо. До свидания.